белгород промышленный парк фабрика здесь находится производство перчаток рабочих перчаток которые мы будем упаковывать на флоупаке просторах в одном из этих симпатичных зданий мы будем работать судя по всему в этом А потом упаковка. Машину собрали, настроили нужную длину. Будем упаковывать вот такие перчатки. Вот такие пакеты. Длина пакета будет 300. И по одной паре перчаток. Вот пробный пакетик. Будем да, маленькие партии Еще раз, бьется. Открываете? Пальцы с нитки ролики. Но следить в общем нужно за тем чтобы поровнее лежало либо делать шире пленку и давать запас вот на все вот эти что это устало да, да, да. делать шире вот здесь чуть-чуть да. выше чуть-чуть шире и тогда будет Куда не было?